Так вот летает. Появится исчезнут. Ну, давай-давай-давай. Ох, как там они мельтешат. Детей разверствует, и как раз в это время они начинают раскрываться полная сила. вороны тоже зверствуют. Начинает спускаться. О, не выдержал. Идет, идет, идет, спускается. Я его пометил молодого. Не выдержал. Анчус, давай спускайся быстрее, не мельчиши Этот вверх опять. Чудесно стали играть. Два братца. Ох, тягуны. Тоже любят полетать. Еще в паре они играть будут если это зверская игра. Чуть быстрее домой. Боятся. Не надо одного выбрать из них. По виду они одинаковые. Какой красивые. красивый. Теперь по игре надо. Хорошо стал играть, садиться. Ножки выйдут сейчас и будет тянуть его вверх. сезая потащила. Ай, красавцы. Позняки, позняки. А, выпадает. Выпадает. Вот она. Давайте, давайте. Весна на носу. Еще босинький стал от толпы отделяться. Вот как начинает учиться играть, так начинает отделяться. Вот и кровь такая у них. Быстро зазнается. Как начинает играть, все начинает отстоять ходить. Начинает в одиночку летать. Держит стаю под контролем и ходят отдельно. Начал играть, надо посмотреть, как он начал играть, что он так отходит. Сила появляется и начинает отдельно летать. Да, начал играть. Да, сила появилась, игра резкая. Боится и все равно его тянет. Вот такую кровь надо обязательно забивать. Молодец. Матица начал тоже отдельно ходить, тоже почувствовал силу. Бусинки отдельно. Но... Начинает набирать игру и все, и начинает все их вверх воспускается. Молодец, молодец. А тут пошел, расчувствовался. силы нет, Сиза хорошо играет, тянет. Покажи, как ты играешь. То, что ты ходишь отдельно, уже мы видим. Ну, Сиза подошел к стаи. беж вот еще один бусинки Садись, курица. Сейчас с снимет. Так уже под корень обрезала. Все равно она дрыгает своими ногами. Два Трое. Вместе не могут летать. Сизы, пепельная. Ну что можно какой сделать вывод, что вот в казахстанских голубях сидят высоколетные голуби. И чем чаще их гоняешь, тем они дольше летают меньше играют летают по отдельности все разбредаются один тут один тут один тут не хотят вместе Держила первая. Здравствуйте, опять. Здрасте. Я вам Спасибо. Спасибо. Так, а эти двое там. Две голубочки. Одна светлая то а одна пепельная. Светлое надо закрывать уже. Обои они ходят по отдельности одиночки. Что пепельные надо закрывать отдельно. Красавцы. Чего мы добились на сегодняшний день? Птица вся в небе. лично, на игры мы не видим. Мы чувствуем, слышим, что она там играет, встает, а игры не видим. Надо ее закрывать на месяц, чтобы она подустала немножко от отдыха, чтобы меньше летала, больше И гребля и тяга жалко ее будет потерять пепельная не выдержала сегодня тасманка рулит пепельная спускается тасманка над ней ветра встанут и на месте стоят вроде летят но на месте стоят красавицы из-под них надо обязательно больше взять детишек чтобы они вот так летали Да, сегодня сегодня пепельная слабенькая по сравнению с тасманкой а то та чувствуется что она посильнее сегодня и играет встает и летит крылом машет поплавнее без суеты и контролирует пепель. все время над ней висит ждет пока она сядет потом ну, вот... вот такая кровь вот такая кровушка тасманка вот. да молодец тоже силы нету остала оп. -оп. Да обеда, воры времени, Во. вот пепельная, все, силы нету, видно, что спускается, силы нету, а та ее контролирует, над ней стоит. Красавица, красавица, О, о, о, обои. Ну, еще есть силы играть. О, ну, силы уже, конечно, на исходе. Уже заворачивает их. Силы нет, видно, что очень силы. это тоже хорошо это отлично это отлично Ну, теперь наша медалистка спускается вот это долголет с утра до обеда а? о, силы нет уже ну, молодец ты сегодня чемпион ты сегодня чемпион о, о, о, о, о. ноги включает вот так, вот так. Ножки все под корень я обрезал. Но вот гребли нету. Молодец. Первое место.